Да, добрый вечер. Закрывали не сегодня тур этой игрой. Э, что хочу сказать. Э, самое главное сейчас добились результата. Если, что касается игры, э, думали, ну, планировали, что поле, думали, похуже будет. Хорошо поле получилось. Быстрое, но э, вязкое. Что касается самой игры, начали очень неплохо. Минут 10 первые создали моменты, где могли... Реализовать, наверное, больше, как сказать, выжить. выжить с этим. Потом получили пару контратак, которые соперник изначально готовили. Знали, что быстрые ребята в Днепра. И справа, и слева нападающий цепляется за мяч и в бегание идет. В принципе, еще была небольшая спешка в первом тайме, где надо было чуть, -чуть более до логического, до логического завершения заводить. Мы доходили до фланга. С фланга и шла передача, был... Опять подбор на фланге, хотели сразу же атаковать. Но после этих как бы, вторых, вторых атак получали обратную контратаку. Вот. ну Потом мастерство наших футболистов за счет коротких передач. это Антон сыграл с, с Ваней, исполнил дальний, дальний угол, забил гол. В перерыве с ребятами переговорили, заострили внимание, что мы были готовы к быстрым атакам, особенно то, что касалось первого тайма, где мы упустили со стандартов пару раз, ребята с Могилёва выбегали и сказали, чтобы все-таки больше сделали разворотов, чтобы ребят доставляли мячи мы во фланг, чтобы с флангом мы могли опять же реализовать моменты, которые сможем создать. Единственное, что еще во втором тайме, опять же, были невынужденные фолы, либо невынужденные потери, при которых мы потом зарабатывали стандартные положения, из которых соперник мог реализовать моменты. Но, в свою очередь, мы уже давно, как говорится, не забивали со стандартов, забили гол со стандартом. Естественно, нам стало уже полегче, уже как бы переломили уже как бы контролировали, наверное, ну не сказать, что контролировали, уже как бы играли по счету 2-0, старались не пропустить.